Всем привет! Море-море! Нас здесь неплохо кормят. Ловил на три палки. Крючки использовал огромные два. Можно попробовать Deep Runner 3. Вот улов. Народу не так лёв идёт. А вот маршрула тулула тулулая вдруг мою замкнул ла ла Не хвостая, не чешуя друзья.